Коза далеко, далеко стоит. Вот такой животина у нее. Там, наверное, у нее три козленка. Аж спина он прогнута как тяжело. Ну я она открытая вышла, она на меня стояла, смотрела. Всем здравствуйте, выбрался я в лес. Давным-давным-давно не был, наверное, недели три, две с половиной точно. Поглядеть как дела обстоят. Трава, короче, взошла вообще хорошо. В этом году прямо травищи привязывай, хоть и ворона, и яру сытые будут. Видел сейчас одну козочку камера у меня ошибку выдала не записала, скорее всего ее сейчас пойду пройдусь по местам где в прошлом году трофейные козлики жили нынче вроде как я весной одного наблюдал из них может удастся заснять может нет так как не был давно графика ихнего пока не знаю ну и кто куда ушел Территорию-то они должны уже были поделить. Что получится заснять, то заснимем. Чего нет, то перескажем. Ну все, я пока попер дальше. Времени еще часа два с половиной у меня. На блыканье по лесу. Ягод в этом году, кстати, много цветет. Будем ягодки кушать потом. Вот она козочка А вон козел рогатый Убежали По размерам в общем козлик здоровый А по рогам пока не пойму ну где же ты Березки впереди молодые Не сфокусироваться на козла, а на березок настраиваются На березки настраивается Начинает, Похоже меня запахи улавливают Ветер почти с левой стороны дует боковой, но ну, там начинает меняться Ну все в общем казал тренированный оказался убежал пойдем поищем другого вот такие цветочки красивые Кослик меня уже заметил группа там на дальнем крае еще один вправо идет Этот, который слева он насколько здоровее а рога он какие маленькие Так, в общем, разворачиваюсь я и иду в другую сторону. Тут я всех разогнал. Что это на голове непонятно, то ли ветка, то ли травина, то ли шкура, отрога. Ничего себе, короче, какую красоту в лесу встретил. О, сколько цветов. Так, вот тот в лесу бывает и после пожаров красиво еще вот не распустившиеся красота красота думал нынешний козленок а это оказывается прошлогодний размером блин как заяц у меня шорох здоровее наверное. Это там уже другие. Этот покрупнее. За ним еще лежит в засаде. Тоже несерьезная рога. Ну что скажу, косуля есть. подались но это те два которые один в засаде лежал другой брат его там еще кричит у них впереди в общем, я тут там всех распугал ветер меня то в одну сторону дует, то в другую. Я тут кругами хожу. В общем, меня тут большинство косуль, которые не видели, те почуяли. И теперь орут во всех сторонах. А те, кто еще не видел и не чуял, понять не могут. Вот так вот отходят, на всех других смотрят. Ну, а я иду дальше. уже от меня. еще вижу на поляне кто-то ходит. это коза, оказывается. размеров таких неплохих. это 102, 150 часов увеличения метров 700, 600, наверное, оттуда туда. Вот так вот, в общем. Там, блин, далеко. Шли вроде в мою сторону. Сейчас уже идут в другую сторону. трофейный козел то пробую выйти маленько ветки мешают Нет, какие-то у них у того и у того не терога.